Мужики, всем привет! Ох, ручищи, да? <смех> Навеска ручная. Угу. Вот рычаг, правильно. Храповик стоит или нет? Ну, вот сброс. Сброс навески. А, ну. Полностью ручная. Разве все там тормоз? Молодец, храповичок, да? Стоит. Да. Молодец. Прямо умница, Саша. Вот это педальки у тебя, а? Ага, тормоз. Что-либо он был не тяжелый в управлении. Вообще не тяжелым. Все управляется вот. Навеска, рычагарный, плавающий режим даже есть. Так у него вот этот стоит. Распределитель внутри. Распределитель стоит, да? да? Так надо поставить этот. Кого? НЧ 10 Так вот он и будет стоять. А 10 А? Шланги надо а, капот, под капотом. Капот как вы на открывается. Да, капот еще покрасить. Так, так он сам открывается. Он открывается сам. Сюда еще медведя надо. не знаю, кого Ядробак сварил, самодельный. аккуратно, аккуратно. Аккуратно. Опа. Да, ну, это короткие. Да, высоковато. Ну ничего. Это для меня высоковато. Это гидробак. О, видишь? Здесь будет заливаться масло. Что это это фильтр видеть? на обратку, да. который будет фильтровать. Вот. Мотор, распределитель дальше стоит. О, у у да все меня все тут все готово, абсолютно все. И свет есть и все тут. Генератор, ну, генератор. генератор стоит там. Ну, все да. стоит. Сейчас, сейчас открою, покажу. И там же будет насос стоять. Пальцы... Ну да, внизу. Фары еще туда, вот для фар, да. Да, это для фар. Еще и капота вот так открывается. Опа. Ну да, это для ремонта. Вот генератор. Mm -hmm. МТЗ, кстати, МТЗ генератор. Они в магазине продаются. Да. их набрал, да? Да. О, бля, сейчас все в магазине проделятся. Ну, пока без ремня, ну ремень поставлю, там есть. Все, все тут подгон, как говорится. Карданчиками. Ну, везде карды, конечно. Карды. А как а тут? Надел, коробка. Шестерка. С пятерки, да? Шестерка. А, шестерка, да, коробка, да. я вижу, жигулей. Жигулевская. Молодец. Два моста ведущих. Сзади и впереди, Спереди. Вот. Теперь под него телегу делать и будешь возить что-нибудь. Все, что, все что угодно. 15 километров что, можно ехать. 16 километров, и то я ездил домой. Картошку возил. <с> Не, нормально что. Для мини-мини для трактора пойдет. Конечно, ничего. Мини-мини трактор. <с> <с> вот даже кран сделал. Вот это. Который крутится. Он, да, он, он крутится по кругу 360. Он ему без разницы. Поднимать какие грузы. Там, слышишь, а, да, фонарь там двигается, который. Мотор тащить пожалуйста. Все, что хочешь, да, вот она. Редетка. подвесил, куда надо, надо там снял на верстак поставил. Молодец, Саш. На одну тону. Молодец. На одну тонну. Кулибин домашний кулибин. <laughs> да. Это было честь, молодец. Вот так вот, вот так вот и делаю потихоньку. Это это фо, это фонарь, да, дополнительный э, ну, да. свет. Ну сейчас, сейчас перено... переноска есть. не подключена, а сейчас подключу вот. Это чтобы подсвечивать там где э, там где не видно. Во. О, то есть да, если надо мотор. посветить вот здесь он светит здесь да. и он двигается куда надо то есть фонарь такой летающий получился летающий фонарь и он, он углы такие у него интересные. Вот станок посвятить да? ну да О. вот такие дела да, молодец. Саша. Ты их продавать будешь? Ну да. Нет у тебя очередь стоит, нет? Сто... Стоит. Надо ну, еще кем-то да. Чтобы кто-то второй был у тебя помощник. Чтобы так... они на конвейер пошли. Так да куда их на конвейер, конечно. Вот такие вот дела. Такая мастерская получилась. Если ты знаешь, нет у этих. Как дач близко не было. Я служил там, мы ну, стройба там ходили туда на заработки, шабашку. Вот, ребята, покосите. Я раньше, там и косу не можем держать. А как косить? Я говорю, вот смотри, как надо косить. А Она тупая, как сибирский валенок. Я говорю, ее надо отбивать, потом, а как отбивать? Давай, ренеси. Ну там нашел кое-как, отбил ее. А точком поточили. О, теперь кофе. Да -да. Ясно. Это я первый раз попробовал, что такое жажда. Едем оттуда. Пить хочется, заразы. А у нас два литра водки. Сели колонка, туда воды нет. Давай, я же наливаю мне стакан. Так она а я выпил. Такой жадностью Она ж теплая. И все. Я не помню, как они меня убили. Ну да. Так там ну, ну, шабашили. Постоянно. Ничего не умеет. Резина у тебя вездеходовская. Да. а О, ага. ты. Они жалко ее. Кое-кто за ней раньше плакал. Это угу. же блёстка, да? Моркопейки. А, ЛОАС. ЛОАС. вот угу. угу. ну, такие дела. Молодец. Ну ничего, делаем, строим потихонечку вот. Работаем. Тебе надо еще такого толкового пацана подобрать, чтобы умел варить, умел свердить, а -а -а. умел... Дешек, дешек набраться столько. Ну, вот. Соображал по чертежам. Где И не на мысленника. Да. А где их, для детей? Где, где их, где их наберем, наберем, а -а -а. Наберем же наберем наберём? Нигде. Тот спился, тот наркоманился. Тот бросил всего. Так что вот так. Молодец наш. Это кулиса. Вот это. А что он Ничего не включает. А, тут Держит есть. заднюю раму, а, раму. чтобы не переломилось случайно, возможно. Так, на ум. А все тут капитально. У меня. Все капитально. Вот так вот как бы две проушины, раз заходит, это такой вот этот Штык, ну он с этим, смазал как и раз как полная 14 тонн, патоки вез, бочку, до царного выехал, и сюда, на эту, на переезд, только хрыло что-то, и он вот так вот встал, и все, туда-сюда, Нет, это, не идет, я выскочил, а у него тут кардана тут внутренний. Полетел. Как его оттуда вытащить? Я его вот так вот выгнул полностью. Кардан еле-еле раскрутил. По, по этим, ну, вытащил оттуда. А потом мне надо вставлять. К механику пошел. Он, он дал кардан. Я просто это его частями вытащил. А сейчас еле-еле, ну вот так вот всунул куда. Поставил, закрутил, приехал. Ну, человек. А это мазать, я говорю, да тебе не мазать, это я, да, я перегрузил где-то. А у меня напарник был, тот любил с места так, знаешь, рывком он прыгал, я сука, еще раз прыгаешь, голову трубу. а что, я говорю, ты знаешь, что ты рвёшь переднего моста, и это, средний, задний мост, карданы рвёшь, ты что, говоришь, дурак, что ли, не стал. Ну, не знаю, без меня, может, что-то делала со мной, когда я был там, Боялся, боя, а я убью тебя, скотина. <свят> он в ремонте самый тяжелый был. Так езди, пожалуйста, можно и в Краснодар ездили куда угодно. А на ремонте он, нету ничего, ни кранбалки, я уж ничего ничего не подниму. вы да. выпроси, что мне пацан работал знакомый крановщик. И Гарреша, я тебе бутылку поставлю. Ну, давай мне мотор вытащи. А потом, когда это я тебе приду, скажу, приедешь. Механик, а что это за краны? Я говорю, а ты будешь выделать. У тебя полторы тонны мотора вытянул его. кардан этот оборвался. Там коленчатый вал. Идет вот такой длинный вал. коленчатый вал крутится. А тут муфту. И он обрезал вот этот шлисельный валу обрезает. Все, хоть ты включаешь, не, не работает, а надо работать карданом. Больше у меня была такая сосала. Крутил насосы. Ну да. Он приехал, вытащил. Вытащил мотор, на эти, на скаты положил я, на покрышки его все. Помыл, где доступно, так-то недоступно. Доступно помыл, солярочки. И все. Потом приехал разум поставить. У ребят начали... А где кран у нас был? Да это кран Жоркин, это не твой. Это у него друг ездит. Так а у нас нет, у нас нет. Он кранбалку тащит, козловая кранбалка такая, колеса еще древняя. вот так катят, тут этот гах этот, вот так вот крутят ее, подкатили, подняли, она такая, хрэч! Она уже древняя, пережавела там балки эти, елки-палки, все, все, нечем поднимать, а никому ничего не надо. Давай, я говорю, зови, вон, садись на мопедку на свой, езжай. Первая работа, езжай, потом. Я говорю, ну надо что-то это, бабки. А сколько надо? Я говорю, 15 рублей. За ним подъем. то ты чего? Давай. Я говорю, ну за то, что приедет сюда. Приехал, я говорю, я говорю шабашка есть. Ну сейчас я отпрошусь. Пошел там этому, что-то набрехал, поехали. Приехали. Довольные все проехали, Давай эту кранбалку делать. Она фермой там это. С уголков она проживела уже. Делали, делали, ну сделали там. Такая. Какую-то трубу поставили. Я вот так и работал. Как вспомню, все на, на сейчас пешки болят. Все на купах. Все. Да. А тут, пока я на больничной был, напарник был, лопатку навесили. Тоже. И вот это ж едет, знаешь, потихонь... а он только по почкам вот так конечно, прыгает, я говорю, Ваня, Ты чего? И что вот тут вот, точно, как в воду выглядела вот тут, нашахнулся, это хрупка все. Все уже, неводно, вот так вот едешь он. А он вот так вот выламывается и вот так вот. Ну да. И вот так вот. <смех> ну что, разобрал он его, я теперь откатывает, сука. Что там подкладывает <смех> козлы на козлы понакрутили под как колеса. И вот это откатывает. А жопа тут осталась. Откатили и все, и боятся подходить. А у здоровье огромное. Но жопа ладно, тут это заменили. По это поменяли, привез механик. Проушеный все привез. Такой он его чуть не убил. Ты говоришь, дурак, что ли? Теперь плати за свой счет. Плати. Что ты делал? Говорит? На то есть министр. Ты ж Я на, Ялкие на палки. Как он блядь, просился? Ну сделали, делали, назад собрали. Опять же, этот ярек приехал с раном. Назад скатили все. И ну, это, это расшихнулся. О, тут тут э, на колесах хотел. Это что, К-700 что? ли? Да. Вот так вот нажигнул за колеса. Хотя бы тут этот был. Рессорый, охерно, лопата тяжелая, Он по, по кочкам едет. Ну едет то поди к конкурс, чувствуешь машину, ну. «Нет, прыгай», разокнулись до колеса. я говорю, что теперь делать? Теперь надо поднимать это, вытягивать мост, делать, ну, сделали с горным пополам. Я говорю, вот так, будет он меня подменять, я не буду на работу, отдайте ему, пускай он добивает, наверное. я что люблю? Ну, короче, убрали его, он на меня долго обижался, не Ты, я не обижайся, вообще не, мотоцикл приехал, Позапрошлый не рез на колю. Я это нельзя. Сразу говорю по мотоциклу человека определить можно. Машину не помыл свою. Мотоцикл не помыл. На свинья. Все. Тебе да. не надо не тоже трактор. Но метлу дать. Уж ходить по этому, подметать. По гаражу. А тебе трактора нельзя